И обкратили в камень. Кратили в камень. Высите кое 好睡 I have to get rid of them. Okay, You're quite чья то чья то я то я то чья то чья то чья то чья то чья то чья то чья то Чья кайзерка, чья Я кайфую. Ты Че, почему Yeah, well... yeah.